Как с помощью только одного устройства вылечить кашель безопасно и эффективно и с минимумом затрат на лекарства? Речь сегодня пойдет об ингаляциях. Показаний для ингаляции много, но самая популярная из них – это кашель. Причем независимо от природы, кашель это сухой или влажный, при любом кашле можно делать ингаляции. Конечно, вы вряд ли справитесь с хроническим кашлем, который длится дольше, чем 8 недель, только с помощью этого метода. Потому что кашель это симптом, и нужно разбираться с симптомом, какого заболевания является кашель. Но если каша длится до 2 недель, то с помощью ингаляции реально справиться с любым практически кашлем. Кашель – это симптом, направленный на очищение наших дыхательных путей от слизи, от микробов, от лишних вирусов. Но иногда этот рефлекс он дает обратный эффект. Он мешает нам жить, он мешает нам спать, он мешает нам работать. И связан кашель с тем, что раздражаются наши рефлексогенные зоны, защитные в дыхательных путях. Поэтому, если вы при кашле будете делать ингаляции, то, во-первых, мокрота будет увлажняться, она будет легче отхаркиваться. Если кашель сухой, то будут увлажняться защитные рефлексогенные зоны верхних дыхательных путей и кашлевой рефлекс он будет снижаться. Кроме всего прочего, если вы будете делать ингаляции, вы будете увлажнять ваши слизистые оболочки. А мы знаем, что чем более влажные слизистые оболочки, тем лучше работает местный иммунитет. Поэтому делайте ингаляции и поправляйтесь быстрее. Даже если кашель беспокоит вас длительное время, пока вы разбираетесь с теми причинами, которые могут запускать ваш кашель, вы можете начинать лечение с помощью этого метода. Или, если у вас имеется значительная симптоматика и вы ждете врача, пока вы ждете доктора, вы можете уже начинать лечение с помощью этого метода. Потому что, увлажняя дыхательные пути, вы улучшаете работу иммунитета местного на слизистых оболочках. И это будет способствовать тому, что будет уходить раздражение, воспаление. Организм лучше будет бороться с вирусами и с микробами. Поэтому... Я советую вам при кашле, при любом кашле, использовать метод ингаляций. Ингаляции лучше всего делать с помощью компрессорного ингалятора или небулайзера. Небулайзер это разновидность ингалятора, который продуцирует самые мельчайшие частицы для лечения заболеваний нижних дыхательных путей. Для самостоятельного лечения кашля достаточно будет и обычного компрессорного ингалятора который состоит собственно из компрессора, который дает давление воздуха и подает этот воздух в специальное устройство, в которое мы заливаем жидкость, собственно которую и ингалируем. И испарение этой жидкости дает нам желаемый медикаментозный эффект. Один из самых важных вопросов сегодняшнего видео, а с чем же, собственно, делать ингаляции? Для этого идеально подходит физиологический раствор, это хлорид натрия 0,9%, который можно купить в любой аптеке, или соленая минералка, например, из Синтуки 17 или боржоми. Наливаем физиологический раствор в шприц 2-3 мл и заливаем его непосредственно в само устройство для ингаляций И начинаем процедуры. Отдельно скажу по поводу минеральной воды. Очень многие специалисты говорят о том, что делать ингаляцию с минералкой нельзя, что много солей попадает в нижние дыхательные пути, и это потом приводит к последствиям, приводит к проблемам. Но я вам скажу, что это миф. Почему? Потому что... Тот объем, который вы будете вдыхать, даже если все соли осядут на стенках ваших дыхательных путей, то они совершенно естественным образом переработаются в вашей слизистой оболочке. Потому что объем этой соли, он до смешного ничтожен. Мы же можем за сутки выпить целую полторашку минеральной воды, и никакие соли у нас нигде не откладываются. А то, что вы сделаете ингаляции соленой минералочкой 2-3 мл, это никаким образом не повлияет на состояние ваших дыхательных путей. Точнее, негативным образом не повлияет, а только позитивным. Улучшит работу иммунитета, смягчит, улучшит выведение мокроты и много-много полезных свойств от ингаляции, которые вы уже знаете. Сколько раз в день можно делать ингаляции и какова продолжительность процедуры? Ингаляции я своим пациентам рекомендую делать 2-3 раза в день. Как показывает опыт, для достаточного увлажнения верхних дыхательных путей достаточно 10 минут проведения процедуры. Но если у вас кашель сухой и вы испытываете необходимость в более частом проведении процедур, либо в более длительных процедурах, то вы совершенно спокойно можете это делать. Меня часто спрашивают, а можно ли делать ингаляции, если повышена температура тела, особенно у ребенка. Отвечаю на этот вопрос, если ребенок чувствует себя хорошо, то даже при повышенной температуре тела ингаляции делать полезно, потому что будут увлажняться дыхательные пути и это будет способствовать улучшению работы местного иммунитета. Раньше, когда не было возможности проводить ингаляции с помощью компрессорного ингалятора, делали паровые ингаляции над картошкой, над содой. И вот паровые ингаляции не делали, если у ребенка повышена температура тела или у взрослого. Совершенно же другая ситуация обстоит с компрессорными ингаляторами. Они ничего не нагревают. Пар, которым вы дышите, вот этот вот туман, он никаким образом не будет влиять на температуру тела. Наоборот, будет укреплять иммунитет и способствовать более быстрому выздоровлению. И еще один миф. Почему-то очень многие педиатры и терапевты говорят о том, что если есть, например, желтые и зеленые сопли, если воспаленное и красное горло, если в этот момент начать делать ингаляции, то инфекция начинает с помощью ингаляции проходить в нижние дыхательные пути. Никому не верьте. Это неправда. Это миф. То есть, по мнению этих Людей, видимо микробы вируса, они прыгают со слизистой оболочки, цепляются за эти капли жидкости и начинают спускаться вниз. Конечно же нет. Это неправда. и Никому не верьте. Лечитесь правильно, лечитесь безопасно и эффективно. И если вам не удается справиться с хроническим или затяжным кашлем, приходите на прием, и обязательно постараюсь вам помочь. Записаться ко мне на прием очень просто. Открывайте сайт храбров.рф и записывайте. Все ссылочки, как всегда, будут в описании. Желаю вам отличного времени суток, хорошего настроения. Пока!